Новый бренд смартфонов в России. Экран нового поколения 18 на 9. Двойная основная камера. Сканер отпечатков пальцев. Супер цена по всей России. Дизайн не должен стоить дорого. Узнай больше на mypixelphone.ru Всем привет! Я Тилька и добро пожаловать на мой канал! Не забывайте то, что новые видео на нем выходят каждый вторник и пятницу. Как вы помните, недавно на моем канале вышло такое видео, где я рисовала свою жизнь. И у нас с вами было такое небольшое условие, если оно наберет больше 50 тысяч лайков, то я сниму видео о том, как Денис сделал мне предложение. И раз это видео набрало 50 тысяч лайков, я думаю, что вам очень интересно это узнать. Поэтому сегодня я буду рисовать наше, так сказать, предложение всей жизни. Каждая девочка, наверное, с детства мечтает найти принца на белом коне. И мне удалось найти своего принца. Как вы знаете, это Денис. Мы с ним вместе уже на протяжении шести лет. женаты пока что два года, но тем не менее, это очень круто. И мы безумно счастливы друг с другом. Перед тем, как рассказать вам, как же Денис сделал мне предложение, стоит, наверное, начать с предыстории. Предложение руки и сердца я ждала, как только мне исполнилось 18 лет потому что считала, что уже в 19 мне пора будет рожать. Но я сейчас понимаю, что какая же глупенькая и наивная я была в те года. Так вот, в день моего 18 дня рождения Денис сделал мне очень необычный подарок. Мы полетели в Германию, в которой я очень сильно мечтала побывать с самого детства. Поездка была романтичной, и я впервые оказалась в другой стране, и впервые путешествовала без родителей. Германия мне очень сильно понравилась, но больше всего мне запомнился аквапарк, который располагался в ангаре для дирижаблей. Насколько я знаю, он самый большой в Европе. Помимо того, что там были тематические зоны с бунгало и целыми пиратскими островами, там были джунгли с птицами и различными мелкими зверушками. А еще мы гуляли каждый день по Берлину, и я все ждала, когда же Денис сделает мне предложение. Но этого так и не случилось. После поездки мы стали намного ближе друг к другу. Да и мои родители поняли, что Денис хороший парень и не обижает меня нам разрешили проводить гораздо больше времени вместе. Мы иногда ночевали друг у друга, играли в PlayStation, потому что у меня не было такой штуки. Было только Дэнди, и то в глубоком-глубоком детстве. Денис меня постоянно баловал и покупал разные сладкие штуки. Я их кушала, а потом у меня выскакивали прыщи, но я все равно им радовалась и продолжала их жрать. Следующим летом, в августе, мы поехали в Лондон, к нашему английскому другу, который мне напоминает мушкетера, потому что он добрый и у него милые усики. Если честно, я и не думала, что именно в Британии Денис сделает мне предложение, так как после Германии я об этом уже и не думала. А я как раз таки планировал сделать Наташе предложение, и кольцо для этого у меня все время поездки лежало в кармане куртки. Я очень очковал, что Наташа меня спалит. Так как в аэропорту я несколько раз его выкладывал на ленту перед металлодетекторами. Но как-то так получилось, что Наташа так ничего и не заподозрила. Англия показалась нам серой и дождливой, но в этом была своя романтика. Когда мы посмотрели Лондон, наш друг предложил посмотреть не только столицу, но и саму Англию. Поэтому мы на Мини Купере поехали колесить по стране. Мы посетили много английских городов и увидели множество красивых пейзажей. Но больше всего нам запомнился Конвул. Ведь именно там я и сделала Наташе предложение. Конвул ⁇ это небольшой курортный городок на берегу Атлантического океана. Я впервые увидела океан и была поражена его размерами, огромными волнами, которые по сравнению с морем просто гигантские. Я даже помню, что вдалеке в гидрокостюмах... Люди катались на серфе. Я начала бегать по пляжу, как идиотка. Я была безумно счастлива, ведь настолько меня впечатлила эта красота. Я стоял и смотрел, как Наташа носится по пляжу, собирает ракушки и мочит ноги в холодной воде. Стоял и волновался, держа кольцо в кулаке. Я понимал, что, наверное, это самое подходящее место и время. И собравшись силами и мыслями, я подошел к Наташе. И понимая, что это банально, но сел на одно колено и протянул ей кольцо с вопросом, ты выйдешь за меня?» Я очень испугалась и заволновалась, когда увидела Дениса с кольцом. Я еле сдерживала слезы, чтобы не заплакать от счастья. И в конечном итоге я все-таки расплакалась. Хоть я и понимала, что это слезы радости, мне очень сильно хотелось ее успокоить. Он обнял и поцеловал меня, а я стала плакать еще больше и сказала ему на ушко, «Конечно, я выйду за тебя». Мы признались друг другу в любви. И стояли смотря на океан. В тот вечер мы очень долго не могли уснуть, разговаривали и обсуждали этот замечательный день. Я не могла поверить, что Денис все это время держал кольцо в кармане, а я его так и не почувствовала. А он смеялся и говорил, что я его маленькая глупышка. Должна вам признаться то, что предложение руки и сердца я представляла в своем детстве по-разному, что это будет Просто подаренный букет цветов, сидя в ресторане и кольцо. Но то, что сделает мне Денис, я никак не могла предположить. Ведь это был океан, другая страна. Закат. И это было действительно романтично, и слезы текли рекой. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и желаю, чтобы в будущем, когда вы вырастите, вы нашли такого парня, который тоже сделает вам необычное предложение руки и сердца, и вы это запомните на всю жизнь, потому что это очень важный момент в нашей с вами жизни. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваши лайки. С вами была я, Тилька. Увидимся уже очень скоро. Пока-пока!